Сегодня, 2 февраля 2023 года, закончила корпоративный тренинг по продажам наша уважаемая Лилия Воскалевская. <связывая> Лиличка, тебя! держи свой сертификат. И хотел бы, чтобы ты поделилась, что было и как это было. Для меня было очень сложно. Понимаю. Но я меня переборола, ага. угу. и я достигла наполовину высших высот. Хорошо. А что поменялось в твоей жизни? Я начала более откровенно разговаривать, я не падаю в ступа, как это было сразу первый месяц, и я уверена, что у меня все получится. Хорошо. В процентном соотношении что-то поменялось у тебя по заработку? Да, у меня только-только начинается меняться. Отлично, отлично. А ты ощущаешь это? Пока вот в конце месяца. А, вот-вот, почувствуешь да? Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, если мы говорим о том, что вот если бы ты начал этот курс вот сейчас заново, ну, ну не знал какой-то, да, угу. то что бы ты поменяла или что бы ты внедрила, может быть, в этот курс, это твое мнение, либо чтобы тебе надо было, очень помогло в этом курсе? прошла тот тот же этот курс mm -hmm. все заново такая же как я была изначально хорошо Если хорошо понял спасибо тебе Вам спасибо.